2020 год напомнит человеку и человечеству в целом о личной и цивилизационной уязвимости. Мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему и всех, когда-либо существовавших. Мы уверены в успех. Наша уверенность только растет. Возвитие технологий продолжается. Наш девиз – «Строй Скорвей, спасай планету».